Почему так называемые протестующие в США вызвали, выбрали в качестве своего знамени наркоторговца и грабителя Джорджа Флойда? Преступника, представлявшего к животу беременной женщины пистолет во время ограбления? И почему они не выбрали в качестве такового? Настоящего героя Америки Терри Еки, который действительно спасал жизни, был зверски убит. Почему первого хоронят в золотом гробу и мэр становится перед ним на колено, а имя второго предано забвению? Имя второго человека, настоящего героя Америки, зверски убитого. Чем закончатся протесты в США? Об этом далее. Эту информацию вы не узнаете нигде, только на послезавтра ТИФАУ. Наш канал для умеющих думать. Нам нужны только умные подписчики. Послезавтра – это сегодня, запрещенная позавчера. Чем закончатся сегодняшние беспорядки в США, которые одни называют протестами, другие – социальные революции, предсказать несложно. Достаточно прочитать, например, собачье сердце. Помните, папаша, харчеваться то где я буду? И вот в роли Бурментали сейчас выступают специальные службы США, которые отслеживают федеральные службы, которые отслеживают активность вот этих вот новоявленных борцов за свободу. Ну, или можно перечитать Джорджа Уэлла «Скотный двор» или «Ферму животных», как ее иногда переводят, и станет понятно, чем это все закончится. Я бы не стал на месте некоторых радоваться тому, что там происходит, потому что если это экстраполировать на территорию несколько другой страны, то подобные события будут происходить, могут происходить более кроваво, с другими последствиями. Ну и еще вспомним, когда говорят о том, что вот эта социальная революция происходит, давайте вспомним тот же Майдан, что если кто там был, то, знаете, когда происходили драки и битвы со спецназом Януковича, Буквально в тометрах метрах работали бутики и рестораны, и можно было покушать, и почему-то их никто не громил. Когда начинаются погромы, это все люди из той сферы, которым папаше где-то харчеваться надо. Но сегодня мы поговорим о другом. Вот как говорится, назови мне своего героя, и я скажу, кто ты. Итак, ребята подняли на щит. Джорджа Флойда, информацию о нем каждый или желающий найдет в интернете совершенно запросто, поэтому мы о нем не будем говорить. Сразу подчеркну, что э, я не поддерживаю никакие убийства. И то, что э, я посмотрел э, ситуация это было самое простое, холоднокровное убийство, да. Но э, протестующие подняли на щит, подняли в качестве своего героя, выдвинули, да. Человека-грабителя, представлявшего пистолет к животу беременной женщины. Человека пять или семь раз осужденного по разным делам. Почему бы им, как говорится, скажи мне, кто твой герой, я скажу, кто ты, не поднять на насчет другого человека? Давайте вспомним событие, которым в этом году исполнилось ровно 25 лет. Вернее, этой э, весной, в апреле, исполнилось 25 лет. Печально известным событием, трагическим событием. Когда в Оклахоме-Сити, в Сити, штат Оклахома, США, в результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено административное здание имени Альфреда Мара и погибло по разным оценкам от 168 до 190 человек и, внимание, в том числе 19 детей в возрасте до 6 лет. Так вот, я представляю вам ныне забытого героя Америки Терри Йеке. Вы его видели... Это кадр из «Домашней хроники». Это человек, офицер, офицер полиции, который э, спас, вытащил из горящего здания, по разным оценкам, от пяти до 11 человек, как бы то ни было. Это происходило в девяносто пятом году. И, как бы то ни было, за свои подвиги он был награжден одной из высших наград США, а вот дальше все развивалось очень и очень трагически. Напомним, что тогда было сочтено, что сеть теракт, как говорится, совершил Тим Маквей и Терри Николс. Там возникает очень много вопросов, было ли их двое, что происходило, но мы не будем касаться этой темы. И когда говорили о Тиме Маквее и. Казни этого человека, последующих в 2001 году, всегда отмечалось именно вот это. 19 детей в возрасте до 6 лет погибли из-за его действий. Так и причем тут э -э, наш неизвестный герой Терри Еки? Терри Еки, те данные, которые он огласил в телефонном разговоре со своей женой, буквально с места событий, э -э, сказал ей так. Все не так. Здесь ложь. Терийки засвидетельствовал, что было два взрывных устройства, которые сработали внутри административного здания имени Альфреда Мара вслед за взрывом, который произвел э, Тим Маквей. И вот после этого Тери копил эти доказательства, получил награду э, в мае. 1996 года он должен был получить эту награду из рук главного полицейского Оклахома-Сити, но не дожил до этого буквально несколько дней, где-то в полутора километрах от своего дома случилось страшное с ним. Машина была повреждена. Так, как будто, то есть сначала человек пропал, машина была повреждена так, как будто на нее напали монстры, то есть как будто ее били железными когтями. Тело э, Терри и Ейки было фактически расчленено, множественные раны, странгуляционный след на шее, порезы, среды пыток, наконец, э, выстрел в голову из малокалиберного пистолета. Самое забавное, что э, все это было сочетано властями самоубийством. Вы не поверите, но вот вы видите на экране э, соответствующий документ. Как считается, Териеки хотел придать огласке то, что в действительности произошло тогда э, в Оклахома-Сити. Взрыв разрушил, повредил 324 здания в радиусе 16 кварталов, уничтожил 86 автомобилей и унес вот почти 200 жизней и жизни этих детей. Там возникало много загадок, и у Терриеки, вероятно, были разгадки. Это был высокопрофессиональный полицейский. Есть сведения, что детей, о которых идет речь, Убили бомбы, совсем не те, которые находились в заминированном автомобиле Маквея. Как бы то ни было, если оставить в стороне эту конспирологическую для кого-то версию, мы повторим, этот чернокожий человек, чернокожий полицейский, не хочется подчеркивать его цвет кожи. Дело не в этом. Но почему же происходит так? что протестующие выбрали себе в героя Джорджа Флойда, а не человека, героя Америки, спасшего жизни. Его семья до сих пор не знает, кто его убийца. Поразительно, но никто этим не заинтересовался. А теперь я напрямую на русском языке обращаюсь а, к главам, Тех событий, которые происходят сейчас в Америке. Тех событий, которые одни называют социальной революцией, другой, другие массовыми беспорядками. Если вы действительно хотите, чтобы восторжествовала справедливость, выберите себе другое знамя. Или как минимум восстановите доброе имя сержанта полиции Терри Еки, о котором рассказал сегодня вам я. Может быть вы и знаете. До сих пор жива супруга моего полного ровесника Терри, Тоня. Ей хотелось бы тоже узнать истину, что произошло и какие тайны унес с собой на тот свет ее муж. Помогите восстановить доброе имя Америки, помогите его семье которая не просто не знает, что с ним случилось, которая бедствует. А этот человек, в отличие от того, кого вы себе выбрали в кумира, мог бы действительно стать знаменем, символом, если хотите, настоящей социальной революции, а не тех беспорядков, словом, памятников, которые сейчас происходят. Подскажу еще один момент. Если, я не очень на это надеюсь, я знаю только, что среди вас десятки э, людей в совершенстве владеющих русским языком, поэтому я позволяю себе обращаться к вам по-русски. Если вы захотите установить истину, если вы захотите воздать, подчеркну это просто потому, что это подчеркиваете вы чернокожей жертве, чернокожей жертвы произвола, так вот, если вы хотите это сделать, вы можете найти в Соединенных Штатах ветерана специальных операций Соединенных Штатов Америки Кодис Нотграс. Это не так трудно. Если вы это сделаете, то, возможно, пройдет какое-то имя время и ваш имидж также изменится. Ведь всем понятно, кем был Джордж Флойд, и теперь, может быть, хотя бы немножко становится ясно, кем был Терри Йеке, обращу еще внимание на то ваше, что помогая установлению истины, помогая в воздании чести и памяти настоящему американскому герою, вы будете содействовать. В раскрытии полной подоплеки тех событий, страшных событий, самого страшного теракта до 2011 года, которые случились в Оклахома-Сити 25 лет тому назад. Всем добра, удачи и чести. <служдая> Ha, ha, ha!